Впрочем, ребята, э, «Возвращение в прошлое 4 возрождения Сугдея» уже снят, съемки окончены, подробные детали скрыты, тизер выпущен, официальный трейлер выйдет не позже э, декабря этого года, 2020 -го. впрочем, ждите громкого фильма. Ну вот, и только самое главное, что «Возвращение в прошлое 4 возрождения Сугдея» будет самым зрелищным фильмом. И самым, главное, громким фильмом этого года, в декабре, который выйдет. И я сейчас говорю через микрофон, чтобы было слышно и было понятно, потому что без микрофона теперь никуда. Вот. Вот сейчас я на море. Вот. Гуляю что этот коронавирус нам не помеха, конечно, для нашей трилогии я уже написал в своем твиттере. Вот. Страница контакта опять была заблокирована. Хотя не заблокирована, почему-то это вот. Кто-то автоматически вышел при помощи моей этой вот моего имени. Но мой Facebook и, и Twitter и YouTube, конечно, остался. Вот. На моем ютубе, конечно, на моем канале ролики долго грузились, не производились. Доступ я восстановил, Поэтому все теперь хорошо. Канал не забаненный, поэтому все хорошо сейчас идет везде масочный режим из-за коронавируса. Коронавирус уже в Крыму появился. Вот. Раз в мире идет пандемия. В Италии вообще чума. Но у нас, слава богу, еще нет. В России уже не были якобы уже вакцину. Но это нас не касается, поэтому для нашей трилогии это не помеха. Ведь я уже снял, точнее, в прошлый четверг даже не сугдеи. Могу теперь свободно говорить. Вот. Вы уже сняли. Вот, и только самое главное, что я еще помимо того, что еще этим летом этого года, 2020, -го, буду снимать еще пятую часть, которая с этой сокровища Тавриды, а потом уже след за этим еще и шестую часть, новая игра. после этой второй трилогии, окончания уже съемок этой всей трилогии, новой ремейков, я уже сниму, как сказать, мытквелы, рассказывающие о том, что было по историческим между фильмами в первой трилогии. Вот, потом уже и приквелы, рассказываешь по Алексею Дятлове. И как он узнал ответ на свой вопрос Как зажался пентезиотский орден Ведь вы же помните выпуски выпуске Play где Я рассказывал об подробных деталях И этих всех, которые скрыты Зачем, по прошлом 4 Об решении начала съемок Из-за из творческих там проблем, там этих всех, ну впрочем, съемки окончены, тизер выпущен, полная копия фильма «Возвращение в прошлое 4» хранится в инкогнито режиме под строгим присмотром, но детали будут писаться в нашем фейсбуке, ссылка в описании. Хотя считается, что ранее предполагалось, что точнее в прошлое 3» последняя битва будет самым последним фильмом точнее в прошлое». А в связи с тем, что с тем трилогия первая понравилась, я решил выпускать так называемое продолжение. То есть писать ранние сценарии четвертой части под рабочим названием «Синий Феникс», «Синий Феникс» там. По раннему сценарию «Защищение Форсили четыре там в историческом событии, э, в историческом прошлом когда должны были отправиться Дмитрий Дятов и Сергей по раннему сюжету четвертой части начнем в прошлое. там должен был вернуться Хразли Тиммер, там, Иксериум, скажем все. Вот, на самом деле эта идея сочли очень ужасной. Потом еще одна была, была идея, которая была ранней, которая была отмененной. О том, что Синий Феникс, тот самый проклятый Камень, создал на самом деле Сказитель и Колдун Боен старик, старик, которого постигла алчность из-за того, что он потерял камень, Синий Феникс. Это та же самая идея, как с Голумом из-за Синий когда он потерял кольцо власти, которое досталось ему. Потом его подобрал Гильбо, существо, Хоббит. Вот. Эту идею сочли очень такой себе. Поэтому я решил как бы написать этот. множество что без взглядов исчез. И все, и тьма сгустилась. Типа того, как. Ведь сегодня этот выпуск как бы необычный. Ведь фильм зачнем прошлое четвержденцу где выйдет еще и в 3D-версии в декабре этого года. И будет очень качественный формат, очень качественные эффекты. Кстати, зрители, если вы хотите посмотреть этот фильм, срочно присоединяйтесь ко мне на канал, то есть подписывайтесь. И пишите комментарии. Я очень рад, что вы начали писать комментарии, смотреть мои видео и впечатляться. И да, это уже не первое видео, которое я делаю по поводу моих там фильмов. Это уже видео -то было -то очень много. Точно, это выхода, точнее, в прошлое расплывающее окошко, которое сейчас выйдет. Это вот, вот. Playtape Cast, эти все... А говорят, что если вы подпишетесь, то удача вам точно улыбнется, поэтому заходите на мой канал и подписывайтесь, потому что там сейчас будет очень интересно. И вот, кто не в курсе, я снимал фильм зачем-то после четырех дней судей на планшет, на мамин планшет, потому что мой фотоаппарат, конечно же, у моего фотоаппарата подгорел процессор, и он как бы это вот фишка который подгорел этот процессор. Просто взял и черствовал чтение этой внешней карты памяти, которую фотоаппарат почему-то и не видел. Вот, вот то моя проблема. Ведь «Защение в прошлое» 4-го будет самым громким фильмом этого года в декабре. Вот. Ведь читаю это, что первоначальный фильм, то есть самый первый фильм «Защение в прошлое», «Защение в прошлое», «В поиск основного времени», был самым громким в сети, благодаря своему названию «В поиск основного времени» как аналог излом времени 2017 года. И вот стоит только отметить, что как раз именно вначале просто считали будет самым громким благодаря своему названию Возрождение Сугдеи. И на ключевой здесь название Сугдея. Кто не в курсе, может я загуглить, что Сугдея это древнее название города Судака, э, то есть который раньше назывался еще и Салдайя и Сураж. Хотя он, собственно, назывался и Сугдея, и Сураж, как Сугдейская Сураж, там Сурожская Русь, значит, Сурожская, да, вот. И вот благодаря своему названию возрождения Сугдеи, как раз, именно будет понятно, что он будет громкий. Вот, даже название немножко похоже. Вот. вот, в том, что. Первый фильм назывался Падение времени, а теперь здесь Возрождение. Времени». Теперь не падение сугдей, а Возрождение сугдей. А вот второй фильм будет называться Сокровище Тавриды. Ведь второй фильм Возвращение прошлое по англоязычному названию Dungeon of Fortresses назывался как крепостная тюрьма или подземелье крепости. Даже, даже описание в двух и пятых частях части совпадает, то есть оригинала и ремейка. То есть, крос, Тавриды, или как по крепостей. Вот, даже описание совпадает. Вот. А вот название шестого фильма, который будет называться возвращение в прошлое 6. Новая игра, очень совпадает с названием Последняя битва. То есть третий и шестой фильм это как последняя битва и новая игра. То есть почти все похоже. Ведь фильмы же ремейки. Вот. Ведь я уже давно планировал запустить перезапуск Зачнее в прошлое. Еще даже во время производства, защищения в прошлое в нового времени. Как запланировать план на все шесть э, фильмов. И даже уже в одном видео новости кино и будущие фильмы новые, возвращение в прошлое в одном из видео в сплава, окошко, которое появится вот здесь, вот. Ах, ведь уже в описании этого видео появились, так сказать э Название эти вот всех фи фильмов, то есть, в прошлое», там, прям я уже назвал, вам за Женеву Сугдеи, Сокрушитель вреда и новая игра, назвал его, я, я вот теперь назову его вам как Миткол, то есть, будет как бы «Митквелл» спинов про Харазель Тимберна, про то, как он стал Харазель Тимберном и как он приходил к власти. То, то есть, он будет этот спиномидий Миткол, он будет называться Повелитель темных душ, как спинов Соника Харазель Тимберна, рассказывающий о том, что было по сельским событиям между второй и третьей частью, точнее, в прошлое Вот, и наследить у нас слава, то есть спинов между первым и вторым э фильмом Защища как спинов, рассказывающий о том, как вы пришел к власти. Вот, видите, у меня волосы длинные. Для этого я и отращивал волосы для съемок фильма, чтобы, как бы, Мириал был не лысый, а такой волосатый. Ведь считается, что у Дмитрия Дятлова, э -э, начиная с первого фильма, волосы росли по сюжету. В первом фильме волосы были Такие немножко коротенькие. Во втором фильме они были чуть длиннее. В третьем фильме они уже почти были длинные. Его И вот уже в четвертом фильме они уже уже длинные. Ну, конечно же, я, как сказать, встречаться пока не буду. и Буду отращивать волосы. Вот, поэтому встречаться пока не, не надо. Я больше не хочу быть как зэк. Вот.